Всем привет! Что, не ожидали? А мы умеем удивлять. Канал Футбол Весь Тут сделал для вас второй дайджест всего самого интересного и забавного из мира футбола за прошедшую неделю. Ссылку на плейлист вы легко найдете в описании к видео. А теперь коротко о том, что мы рекомендуем вам посмотреть. Вся боль и горечь настоящего мадридиста в одном видео. Откровенно и без купюр о системных проблемах Реала. Неудачники Зидани и причинах, почему в новом сезоне будет только хуже. Очень интересное мнение по мотивам унизительного поражения команды в матче с Атлетико. Наш любимый канал о фристайле, Фудхакер, сделал очередное крутое видео обучал по финтам. Причем в этот раз подопечным Антона Павлинова выступает 4-летний малыш по имени Саша. Можно ли в таком возрасте научиться фристайлу? Какие финты освоил маленький мальчик? Ты все еще ищешь оправдания, почему не можешь обыграть один в один во время игры? У нас есть решение для тебя. Смотри это видео, повторяй за малышом и ставь лайк, если дотягиваешь до уровня 4 летки. В новом выпуске Тато Такэ вы узнаете, как повлиял матч с колосом на раздевалку Динамо, за что Болотников превселюдно просил прощения об изменениях в шахтере, которые видит Спиваковский, и не замечает его коллега, какие шансы у Секана на основу, к какому клубу еще добрался агент Шаблей и к чему это приведет. И самое главное, под каким псевдонимом Игорь Сурки сможет смотреть Тато Такэ. Модное слово «панна» или «старая добрая Машка» в топовой подборке от «Тарас Футбол». Мбаппе, Месси, Неймар, Марлос, Дуглас Коста и даже молодой Марадона. все они зарабатывали по 50 копеек, пробрасывая мяч между ног своим соперником. Но хладнокровие Каутиньо – это то, что вы действительно должны увидеть. Кевин де Брюне, Мохаммед Салах, Ромео Лукако, Марсиаль, Поль, Погба – все они могли закончить с футболом благодаря Мауриньо, но их характер оказался сильнее и теперь они топ-футболисты. Смотришь на эту команду звезд и задаешься вопросом – а так ли Велик особенный, как когда-то считалось, или он просто гениальный комбинатор? Разбираемся в сюжете от Гол 24. Гол Ливерпуля в Барселоне с углового, неожиданные пасы и розыгрыши штрафных – все это в подборке самых умных и наглых действий футболистов. Но гол Рональдинга – это просто за гранью добра и зла. Роналдо ставит уверенным мяч, делает свои коронные шаги назад, разбег, удар. Сколько на самом деле забил голов со стандартов король штрафных ударов Криштиано Роналдо за последние пять лет? Пишите ответ в комментариях, а мы, по правде сказать, были шокированы этой цифрой. История фото Роналдо с другом кикбоксером, после которого фанаты команд соперников Реала и Португалии пели уже знаменитую песню про него. Остальные 8 провалов Криштиана детально описывает Мяч Продакшн в новом сюжете. Арсенал покупает защитника Салиба за 30 миллионов евро и отправляет его в аренду. При этом сам берет Сибалеса у Реала. в общем нетривиальная трансферная компания канониров. Наполи делает успешный бизнес на Венесуэсе, но не том, что в Мадриде. Египетский 3 переезжает в Англию, сын Тюрама переходит в Боруссию. Нападающий Тоттенхэма уезжает в Мексику, а Леон, в прошлом году не продавший Фекира за 50 миллионов в этом еле нашел покупателя за 20. Прекрасный пример, почему Аякс не стал удерживать своих молодых звезд – эти и другие официальные трансферы в новом обзоре от партия Драгба. Мистика в футболе, да-да, тут тоже такое бывает. Призраки на трибунах в матчах Лиги Чемпионов и на поле в финале Кубка Германии, НЛО, зависающие на стадионом. духи, вселяющиеся футболиста во время игры. Страшно? Да, нам тоже, поэтому данное видео из дайджеста можете пропустить. А для самых смелых ловите подсказку вверху. Да, согласны. интервью Хацкевича, это не самое захватывающее, что есть в современном футболе. Но этот спич – пророческий и программирующие развитие, ну или деградацию команды на ближайшее время – Потерпите и послушайте очень информативно, в том числе слова от новичка команды, с которым тренер ни разу за месяц не разговаривал. потажный и гламурный FAC-2 против скромного Эриксона. Да, это не Роналду и Месси, но в последнее время их сравнения и спор, кто же круче, стали очень актуальными. Особенно на фоне слухов, что датчанин может заменить француза в Манчестере. Футбольник подготовил обстоятельный материал и анализ обоих игроков с неожиданными итогами. реагирует на матч как опытный тренер, дочь Салаха забивает, маленький Марсела танцует, а большой фристайлит. Малыш Суарес сидит в Кубке чемпионов, все это очень мило и наглядно показывает ради кого даже звезды играют в футбол. Надеемся, что вам было интересно. Поставь лайк, если мы не зря старались. Вскоре мы сделаем новый дайджест со всем самым крутым и необычным из мира футбола. Чтобы не забыть не пропустить, да и просто не тратить время на поиски, подпишись на канал прямо сейчас. За комментарии с вопросами и пожеланиями будем также весьма признательны. Любите футбол, пока он есть!